Всем привет! Ты смотришь Универньюз и сегодня в студии я, Диана Шилова. Мы начинаем наш выпуск. В Казанском федеральном завершается прием документов. Казанский федеральный университет совместно с МГУ запускает проект. В Казанском федеральном университете завершается прием документов. В следующем сюжете ты узнаешь, какой институт считается более востребованным по мнению абитуриентов. А также какого числа ждать первую и вторую волну поступивших. Смотрим. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет подано с половиной тысячи документов, включая филиалы и все формы обучения. По оригиналам подано более 9 тысяч оригиналов. При плане бюджетного приема 4980 э, бюджетных мест. То есть достаточно интенсивная идет работа в приемной комиссии. И э, что отрадно абитуриенты активно сдают и значит, документы своих, видим стремление и желание поступать к нам учиться в Казанский федеральный университет. В Институт управления экономики и финансов подано больше всего оригиналов, а следовательно, там самый высокий конкурс на поступление. 16,5 человек на место. До окончания работы приемной комиссии Казанского федерального университета остаются считанные дни. Сейчас идет очень активный процесс смены направлений. То есть, в основном, сейчас несут ребята Оригиналы свои. Ежедневно в день мы принимаем где-то в чистом остатке это 350 оригиналов. В день к нам поступает. До 1 августа абитуриентов, подавших свои заявления в Казанский университет, еще есть возможность принести свои оригиналы. 3 августа будет первый приказ о зачислении. Это 80% от всех бюджетных мест, которые, которыми располагает Казанский федеральный университет. 20% мы оставляем для тех, которые попадут во вторую волну, которые не смогли сразу сориентироваться, куда они поступают, и э, чуть позже поднесут свои оригиналы. У них срок подачи оригиналов до 6 августа, до 18 и 8 августа выйдет приказ второй волны, где уже окончательно закроем бюджетный прием. Отрадно отметить, что в этом году в Казанский федеральный поступают 14 ребят, у которых сумены высшее количество баллов по ЕГЭ. Мало того, что по 100 баллов у них по каждому предмету еще есть индивидуальные достижения. То есть у них и аттестат с отличием, и золотой значок ГТО. И конкурсная ситуация на бюджете достаточно высокая. Поэтому очень жесткий конкурс на бюджетные места в этом году. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. А мы продолжаем отвечать на самые популярные вопросы абитуриента, все, что касается заселения и проживания в общежитии, в нашем следующем сюжете. Заселение иногородних студентов первого курса в деревню Универсиады будет проходить с 24 по 29 августа. Всем нуждающимся иногородним студентам Казанского федерального университета первого курса очной формы обучения представляется койко-место в общежитии университета.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 На каждого человека приходится 8-9 квадратных метров, что существенно выше минимальных стандартов, установленных для общежитий российских вузов. Комнаты в домах студентов 2-3-4 местные. В деревне универсиады уделяется большое внимание безопасности. Здесь работает контрольно-пропускная система. График заселения в общежитии вывесен сейчас уже на сайте, на сайте приемной комиссии, и вы можете посмотреть, сориентироваться, Выбрать день, который, в который будет заселяться именно тот институт, куда поступает ваш ребенок. Приехать в соответствии с тем временем, который там указан, на инструктаж на заселение в общежитии и на распределение мест. Иногородним студентам для заселения в общежитии необходимо иметь при себе перечень документов. Перечень этих документов можно найти на официальном сайте Казанского федерального университета в разделе «Документы и бланки». Арина Михайлова, Универньюз. Схема информатика Молекулярное моделирование является уникальным, первым и единственным в России проектом. Более того, он признан одной из трех магистратур во всем мире, и результаты не заставили себя долго ждать. Какие же лекарства создают казанские ученые и почему они смогут заменить дорогостоящие антибиотики, удалось выяснить Адели Шмиловой.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 Они ничего не читают, Эту жалобу на современных детей и подростков можно услышать от педагогов и от родителей. КФУ совместно с МГУ разработал проект о том, как же научить детей любить читать.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 В восьмом учебном здании Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева состоялась презентация уникального проекта – победителя конкурса по созданию концепции интерактивного музея техники внутри самолета ТУ-144, установленного в кампусе ВУЗа. Интерактивный музей науки, который, я уверена, станет центром музейного дела и привлечет специалистов именно этого направления – На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и наслаждайся каждым моментом лета. До новых встреч!